Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем заниматься архикадом. Научимся строить крышу. И мы поговорим про основные моменты, этапы ее построения, а способы и вариации различных видов крыши, а также основная информация по ним будет в отдельном ролике. Если вам нравятся мои видеоуроки, не забывайте подписываться. Лучше это сделать прямо сейчас, а то потом забудете. Найдете контент лучше, можно отписаться. Спасибо. Итак, что мы с вами будем делать? На прошлом нашем уроке, можно сказать, мы с вами построили план второго этажа, необходимый. Я говорил, что над гаражом появится у нас крыша, а над основной частью нашего объекта появится, ну, над гаражом односкатная, а над основной частью у нас появится двухскатная крыша, согласно той планировке, которая изначально у нас была в задании по уроку 1. Для тех, кто не смотрел прошлое видео, ссылка останется сверху, точнее, появится. Что мы будем делать? Для начала я перейду на план второго этажа и воспользуюсь функцией построения крыши. В панели конструирования у нас есть функция крыши. На данный момент я не буду работать с различными вариантами крыш, я буду использовать базовый, который предлагает мне программа, а потом уже будем редактировать все необходимые материалы и узнаем основные особенности. Я буду строить крышу. Способ построения. Что меня интересует? Во-первых, в способе построения меня интересуют два возможных выбора. Либо это будет сложная крыша четырехскатная, либо это будет двухскатная крыша. Я, естественно, выбираю функцию построения двухскатной крыши. По конструкции меня абсолютно ничего не интересует пока на данный момент. Привязываться я буду крыши к плану второго этажа. Высота опорной линии крыши и угол наклона. Я могу сразу же сказать, то, что 45 градусов угол наклона крыши будет достаточно страшно выглядеть для данного домика. Поэтому я ее сразу же отредактирую под угол 30 градусов. Ну, на самом деле 32-35 тоже подойдет. А что за число 2700? Это, по сути дела, отступ от проектной отметки, на которой мы с вами располагаемся на плане второго этажа. Дальше пока все остальное нас не интересует. Смещением. Смещение крыши относительно контура, который я буду выбирать, 800. По ГОСТу от 600 до 900 мм у нас должен быть свес крыши. Давайте я поставлю 700, чтобы он выглядел наиболее адекватно. Дальше что я делаю? Навожу курсор на угол своего дома. Ставлю первую базовую точку. Тяну вниз. Ставлю вторую базовую точку. Смотрю на трехмерном виде. На трехмерном виде у меня появилась крыша которая у меня на данный момент не выглядит как крыша для мансардного домика. Мне придется ее опустить. Я нажимаю Escape, чтобы выйти из этапа построения крыши. Нажимаю один раз левой клавишей мыши по крыше. И еще раз нажимаю, чтобы можно было ее опустить ниже. Опускаю ее таким образом, чтобы она у меня не подрезала основные элементы моего каркаса. В данном случае это окна которые у меня присутствует на этажах. Вот видите, у меня окно подрезалось, так быть не должно. Я опускаю, чтобы крыша выглядела хорошо, но либо если у вас проектные отметки уже есть, высотные, вы будете регулировать согласно тех значений, которые у вас представлены. Вот таким вот образом крыша у меня будет построена над моим первым этажом. Что мы будем делать с вами далее? Мы сейчас, на данный момент, возьмем и э, изменим э, немного контур нашего здания, чтобы подрезать нам, ну это на самом деле наиболее быстрый способ, стены под нашу крышу. Для этого я выделю все стены, которые у меня есть. Я буду просто поэтапно выделять, чтобы вы не запутались ни в чем. Выделю все стены и перегородки, которые у меня были в моем объекте. Можно было, правда, сделать это и быстрее. Абсолютно все стены и все перегородки. Проверяем, чтобы ничего не забыли. вот эта перегородочка. Все. Что я делаю? Связанные этажи. Сверху панелька. выбирая нет связи. И поднимаю их в высоту. Предположим 5 метров. Мне необходимо, чтобы они пересекли мою крышу. Что я делаю теперь? Я на данный момент буду присоединять необходимые мне элементы. Для этого я выделю стены, все основные, которые у меня выпирали, по сути дела, из моей крыши. И я не буду пользоваться функцией соединить. Кстати, где она располагается? Правой кнопкой мыши, нажав, у меня есть возможность функции отсечь элементы крыши. Этим моментом я пользоваться не буду. Я хочу, чтобы при изменении контуров и габаритов моей крыши у меня элементы менялись в соответствии с контуром крыши. Поэтому нам придется с вами поработать с операциями твердотельного моделирования. Операции твердотельного моделирования также располагаются во вкладке конструирования. И здесь же у меня есть операции твердотельного моделирования. Активируем их. Итак, здесь у меня на данный момент будет 14 целей которые появятся автоматически после выделения, если вы заходите в эту, в эту менюшку. Дальше что я сделаю? зажатой клавишей Shift выбираю крышу и добавляю в операторы. Итого у меня получается 14 элементов, это только стены, 15 элементов, это включая крышу. Выбираю пункт вычитание с выталкиванием вверх основных моих элементов. И нажимаю функцию выполнить. Я могу увидеть то, что у меня все стены абсолютно подрезались под мою крышу. И все получилось хорошо. Теперь мы с вами сделаем односкатную крышу. Но прежде чем мы к этому приступим, я перейду на план второго этажа. Нажму один раз левой клавишей мыши по пустому пространству, якобы внутри моего дома выделится плита перекрытия. Я отредактирую контур, потому что под гаражом у меня не будет перекрытия, а меня сразу же будет там крыша. В одном из предыдущих видео я уже по этому поводу говорил. Так же, как и говорил, что будут немного лишние стены. Дальше что я сделаю? Перейду на трехмерный вид. Удалю стены второго этажа. Они мне просто не нужны. Я вижу то, что у меня стенка осталась внутренне несущей. Сейчас мы с этим поработаем. Зажатой клавиши Shift выделяю и стены, и перегородки первого этажа на трехмерном виде. Связанный уровень выбираю «Не связан». И ставлю высоту, пускай будет 5 метров. Я буду точно так же подрезать, как и в предыдущем случае. Перейду на план второго этажа. Мою внутреннюю стенку я подсвечиваю, меняю в конструкциях на многослойную. И меняю привязку не по центру, а уже теперь по центру ядра. Что я сделаю теперь? Подсвечу стенку, которая автоматически связалась по материалу. Выдвину ее здесь и выдвину ее снизу чтобы у меня материалы объединились внешней стены. Перейду в параметры и активирую функцию автопересечения. Ну, точнее, дезактивирую ее. То есть у меня на время выключилось автопересечение стен. Для тех, кто будет отдельно искать видеоролик, как сделать пересечение нормальным, чтобы у нас в итоге крыша не прорезала материал, я оставлю отдельный видеоурок. Для чего я это сделал? Если я сохраняю автопересечение стены, то в дальнейшем при появлении крыши я сбоку увижу газобетон. Серая полоса. Нам этого не нужно. Что я делаю теперь? Воспользуюсь функцией построения крыша. И меня интересует геометрический вариант, не многоскатной, который мы с вами делали, к ней относится и двухскатная крыша, а геометрический вариант односкатная крыша моделирую, ставлю первую базовую точку, тяну ее вниз. По сути дела это будет направляющая нашей крыши. Дальше что я делаю? Могу в том же самом месте нажать один раз левой клавишей мыши и моделирую крышу. Первоначально у меня крыша построилась и прорезала материал. И ее контур без какого-либо свеса. Но сначала мы ее выровняем. Зацепившись за крышу, один раз нажав левой клавишей мыши, я ее опускаю по оси Z, получается, вниз относительно нашего домика. Вон, прорезались, у меня все необходимые элементы. Угол наклона крыши я могу поменять, пускай у меня будет он 15 градусов. Но что меня интересует? Подрезка моей крыши. Для этого я нажимаю на функцию параметров крыши. И здесь меня интересует вертикальный угол торцов. Для чего я это сделал? Чтобы у меня крыша, дайте я верну назад, чтобы вы увидели, не врезалась в мои стены. Как вы можете видеть ранее, она уходит в стенку. Мне этого не нужно. Подрезаем торцы. Что я делаю теперь? Перейду спокойно на план второго этажа, где я уже увижу крышу. И замоделирую свес. Пускай у меня будет 600 мм здесь. 600 мм здесь. Так как я обмоделировал по контуру моего объекта, я могу откладывать, по сути дела, значение от нуля. Перейду на трехмерный вид. Теперь будем с вами э, стыковать крышу. Я подсвечиваю стенку. Раз. Зажат клавиш Shift 2, Перегородку 3, 4. Правой кнопкой мыши Соединение. операции твердотельного моделирования. Подсвечивающую дополнительной крышу. Добавить оператор. И вычитание с выталкиванием вверх. Выполнить. У нас с вами. Произошло подрезание нашей крыши. Пока выключу все, что мне не нужно. Обращаю внимание на то, что э, крыша была подрезана у нас с вами верно. Гараж не затронут и так далее и тому подобное. Что я делаю дальше? Захожу в параметры крыши. В модели. В модели у меня сверху будет ровля-черепица. будет датская. Вот таким вот образом. Дальше у нас с вами пойдет отдельный урок по крыше. Отдельный урок по стенам, по сопряжению. Мы с вами посмотрим, что вообще такое означает. Сейчас покажу порядок сопряжения стен и выбор порядка сопряжения стен. Но, а если вам нравятся мои видео уроки, вы знаете, что нужно делать. Скоро увидимся. На сегодня у нас с вами все. Всего доброго.